Притюрница, аэроход 4, 6, 8, 10 литров, одинарные и двойные. В комплекте паспорт, крышка. Ручка притюрница с ручкой из пластика, термозащита. Ручки боковые. Сама корзина, дно, подставка для корзины, тен съемный вместе с управлением от 0 до 200 градусов. Выполнен полностью из нержавеющей стали, защитной пленки. Штёрница двойная, точно такое же исполнение.